Так вот, какие ресурсы у женщины есть для того, чтобы защитить себя, свою семью, свое потомство, своих деток от каких-то косяков, в том числе и мужских в жизни? То есть есть какие ресурсы могут вас сохранять с финансовой точки зрения? То есть можно сделать так, чтобы вас всю жизнь содержали родители. Если у вас безумно богатый папа или мама, просто с какими-то супер связями и на вас сыпется часть бизнеса, на вас уже посыпались квартиры, вот, то, в общем-то, это все очень хорошо. Да? То есть, у вас есть ну, часть, скажем так, да, лафы и повезло. Да? Во-первых, не у всех эта возможность есть, у части людей, которые смотрят это видео, скорее всего, нет богатых родителей, у которых не так все хорошо изначально получалось. Вот, и у которых, э, ну, может быть, нет возможности получать долю в бизнесе и не работая, просто тратить деньги, там ходить по салонам красоты да, или как-то еще ухаживать за собой. Э, вторая ситуация, если у вас ну, очень привлекательная внешность, э, понятно, что вы можете быть... Э, скажем так, востребованы, да, как женщина, как красотка, вот, и за вами будут охотиться разные мужчины, на вас кто-то э, такие женится, вот, кто-то самый интересный для вас, но ну, кого вы, там, может быть, полюбите, может быть, выгодно, там, эта ситуация уже совершенно другая, вот, э, вопрос, наверное, в другом, Она а как долго, то есть, а кто сказал, что это навсегда, вот, кто сказал, что родители будут жить вечно, ну, то есть, вот возраст, ну, он, он, он приходит, да? кто сказал, что бизнес, который есть у вашего мужа, да, или работа, которая у него сейчас престижная, и его на работе не подставят, и он не потеряет бизнес, и его не засыпят кредитами, кто сказал, что этого не произойдет? Он сказал, то есть, знаете, я видел много ситуаций, при которых мужчина говорит, а да ладно, все будет нормально, вот, и длится это уже 10 лет, это долги все больше и больше. То есть, у мужчины понятно, что уникальное есть свойство красиво говорить. Есть даже такая фраза прикольная, если вы хотите, чтобы что-то было красиво великолепно сказано, доверьте это мужчине. Вот, если вы хотите, чтобы что-то было реально сделано, то доверьте это женщине. Давайте мы поговорим сейчас о том, что есть понятие защищенности и стабильности. Да? То есть, кто вам ее обеспечивает, один ли человек, и этот человек амбициозный, уверенный в себе, человек, который с харизмой и так далее, но нет никакой гарантии, что это навсегда. Вот вообще никакой гарантии. То есть, если нет никаких отложений, накоплений на, с вашей стороны проделанные интеллектуальные работы по поводу того, чтобы сохранить средства и деньги, не в бизнесе, который, ну, бизнес сам по себе рисковый, да, вот, который, может быть, дает 100% годовых, да, который, может быть, сейчас гигантский. А сегодня гигантский, а завтра пришла какая-то компания, сеть, вот, и бизнеса просто нет. И бизнес просто в ноль, просто в ноль. Вот. И сегодня человек богатый, да, и у него есть красивый Мерседес, и вы э, не ходите в салон красоты, не оставив там меньше 10 тысяч рублей там, или 20, да, и вы, может быть, ходите в магазин там, самый элитный, и вы никогда не, не заправляетесь сами на, на заправке, у вас обязательно подходит заправщик, которому вы еще оставляете начать. А завтра вы сели на автобус и пошли искать работу. Такое абсолютно возможно. И сегодня вы супер красивая, и вам 22 года, вот, а завтра уже 39, понимаете? И завтра уже совершенно другая ситуация, и вы не так востребованы на рынке мужчин, понимаете? Понятно, что можно за собой обалденно следить и так далее, и так далее, но это совершенно другая ситуация. И сейчас мне хочется сделать не акцент на том, что пугать, да, а сделать акцент на том, что... Давайте вместе подумаем о том, как защитить себя, свою семью от вот каких-то таких косяков, которых я в жизни видел. Я видел очень красивых женщин, которые остались просто без мужа. Он был богатый, там четыре квартиры, несколько бизнесов, и раз и вот убили, да, то есть его не стало, да. То есть потом ситуация, он был богатый, обалденный, красивый, классный и нашел другую девушку помоложе, да, то есть поинтересней. Есть анекдоты на эту тему. Да, там, меняю одну жену, которая 40 на 2 по 20 в разных районах города. Да, то есть, действительно, мужчины очень часто. Это делают, потому что ну, на их взгляд жена заелась, да, и можно найти двух других младше, вот. И они будут обходиться по бюджету дешевле, чем одна эта со своими капризами. Поэтому тут, знаете, это очень тонкая грань, о которой вы можете даже и не знать и не предполагать, что уже происходит. То есть это совершенно личная тема, это вопрос психологом вот и, и кто-то я понимаю что эту ситуацию уже прожил и пережил вот что такое там мужчина что такое э, там семейные ситуации вот и я видел много людей э, и в том числе мужчин которые э, допустим мы с моей супругой отдыхаем в турции и ребята с которыми мы отдыхаем он мне говорит а что ты вот э, вот с такой девушкой встречаешься я говорю о чем вопрос говорит, ну мог бы в москве найти себе девчонку с квартирой сразу понимаете да то есть ну вот вот вот когда я это услышал я понял его мышление то есть у меня вопрос вообще отпал да и и может быть многие сейчас также да то есть может быть вы там, оказались в такой ситуации вот то есть не всегда человек который вам говорит что люблю куплю там луну и так далее это навсегда Не это, это может быть на короткое время вот и красивые слова которые звучат очень уверенно которые дают уверенность эмоции и так далее сегодня слова а завтра ну вот, вот просто ноль да. вот, поэтому очень важно подумать о том что будет вас обеспечивать в перспективе как вы можете защититься от ситуации изменения в жизни. Вот. Вспомнить, э, вспомнить то, на что пришел ваш, там, ваш поклонник, да, грубо говоря, на какую красоту, на какой интерес, насколько вы для него были интересны, общительны. Может быть, вы работали на какой-нибудь работе, да, может быть, вы пели где-то. Да? То есть, может быть, он был очарован какими-то вашими талантами, которые сейчас дома потихонечку загибаются, и вы про это, э, ну, вы про это забыли. Да? Поэтому, может быть, это стоит вспомнить, да, в том числе, это как часть сохранения отношений. Вот. И может быть стоит просто подумать о том, чтобы создать себе альтернативу. Это второй источник дохода, при котором вы будете защищены от каких-то семейных ситуаций. Причем это делаете не для того, чтобы уйти от мужа, а для того, чтобы укрепить семью. То есть очень многие люди создают себе бизнес и второй источник дохода для того, чтобы укрепить семью, укрепить эти взаимоотношения, для того, чтобы сделать как бы более полноценной, более защищенной скажем так, ситуацию в семье от каких-то кризисов, которые происходят ну, в любом случае. Да? То есть я знаю ситуацию, при которых у мужа очень крупная строительная компания, вот а в какой-то кризис, грубо говоря, она приносит минуса, им оттуда не достать деньги, а жена приносит домой стабильный чек. То есть у нее там чек там триста тысяч, да, то есть, хотя это было ее хобби, а у мужа строительная компания, которая давала несколько миллионов в месяц вот, вот так вот, вот между делом, да, просто на сделках, на переговорах, да, вот, а сейчас э, она перенесла в этот месяц денег больше. Или его подставили, там у него минуса по много-много миллионов, да? А жена создала ежемесячный доход, на который можно стройку дома производить, оплачивать кредиты на дорогих автомобилей и так далее. И при этом она не стала мужиком, она не стала человеком, грубо говоря, с там, мужским характером, который руководит дома и всех гоняет в шею.